Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Да, да, да. да, да, да, да, да, После тебя ночь распадалась на крошке стекла, Медленно таяла соль на губах. После тебя Расцветали сады, но там мертвые цветы. После тебя Ночь на крошки стекла Медленно таяла соль на губах После тебя расцветались сады Но там мертвые цветы Ничего терять я глотаю колесо Обнимаю вечером кровавый горизонт Память о тебе это тут камень и стекло Запах от тебя напоминает ацетон. Остынь, не выбреди, помят В моем бокале лед, нет, в моем бокале яд. Остынь, эмоции шалят, в моем бокале яд. А в сердце нихуя и это после тебя. Ночь распадалась на крыше. Распадалась на крошки стекла, Медленно таяла соль на губах После тебя расцветали сады, но там мертвые цветы. После тебя остановилась планета Земля. Время не ставило все по местам и убивала нищадная весна. После тебя, после тебя Я никогда не сгорал со стыда И мне не нужно кого-то играть Тысячи губ повторяют слова, повторяют слова, повторяют Распадалась на крошке стекла, медленно таяла соль на губа, После тебя расцветали сады, но там мертвые цветы.